Друзья, всем привет! Сегодня мне пришла посылка с AliExpress. Сейчас я буду вам показывать, что мне пришло. Значит, Доставка была в течение 26 дней. Заказал 1 апреля, выслали 3 апреля и пришло вот сегодня 17 число. 17 апреля доставка надом курьеру. Значит, что это такое? Это очень популярно сейчас у нас в россии начали применять это махокрыл как его называют сейчас буду распаковывать покажу как он работает продемонстрирую Значит, коробка вроде нормально не помята ничего должно быть все в целости и сохранности Просто обычная коробка и все всяких мягких вложенных материалов там нет не используется вот вот он просто завернутый э, в обычную полиэтиленовую пленку липкую вот такой вот скажем манок на утку внутри должен быть пульт да, внутри. значит к нему идет пульт с батарейками нет он с батарейками не идет Батарейки нет надо отдельно ставить вот такой путик вот с выдвигающейся антенкой значит здесь защитная заглушка Кнопки две on, off Получается Включаешь, выключаешь Сейчас мы будем Будем показывать Значит Дальше идет Вот такая вот Вставная Это получается в саму утку вставляется Дополнительный Источник питания вот, Подсоединяется Вот таким образом Здесь, надо будет обычные пальчиковые батарейки 4 штуки вставлять. Ну, я вам скажу, что вот эта вот часть, она не плотно прилегает. Здесь надо что-то дорабатывать. То есть, если какой-то дождь, влага будет попадать туда, будет затекать вода. То есть, и вот здесь вот, с этой стороны тоже здесь отверстие слишком большое. Если будет вода попадать, стекать, будет внутрь также попадать. Надо будет что-то дорабатывать уплотнять как-то вот. здесь проставку надо будет сделать то есть сами понимаете за такую цену идеально вам конечно не будет это скорее всего вот эта пластмасса выполнена неровно и как бы неплотно прилегает но есть резинка вот такая резинка чтобы она не открывалась ну вот видите какая щель то есть, получается здесь есть щель ну есть варианты конечно я вот видел фотографии на на алиэкспрессе там э, у некоторых попадаются хорошо выполненные вот эти вот э, скажем так смотровой люк вот. там намного более плотнее установлены вот такие вот э, лючки То есть, ну и немножко крутается ну, я конечно поставлю 3 звезды, долгая доставка и некачественно, не очень качественно выполнена, вот в этом плане только. Ну, сама утка, в принципе, размеры практически самого селезня, значит он вроде как матовый, не глянцевый, матовый, надеюсь, что на солнце млекровать не будет. Ну, в основном охотники его пользуются таким и говорят, что очень помогает и очень утку привлекает. Так, ну и вот сама стойка выполнена из трех элементов. Железка, ну такая, не знаю, что за материал, но похоже на алюминьку, то есть это не пластмасс. Здесь значит за, за, застежки сделаны вот как на веслах. Здесь вот кнопочка такая, когда собираешь, то есть фиксация выполнена хорошо, никуда не денется. Длина длина этой стойки у нас 84 сантиметра ну, надеюсь что хватит такой длины не сильно длинная я просто у некоторых видел что намного длиннее такой такой элемент переходим дальше это крылья ну крылья как и говорили что они в основном у всех идут такие короткие можно сказать не подходит по размеру реальные утки но говорят что эффект привлечения самой дичи она в общем садится и выполнены скажем так из твердого пластика легкий твердый пластик то есть сюда будет вставляться и там стоит моторчик будет крутиться кнопка включения вот здесь под хвостом Сейчас я поставлю батарейки и немножко продемонстрирую. Посмотрим, насколько шумный моторчик. Кто-то говорит шумный, а кто-то говорит ну, еле слышно. Ну, не знаю, может, допустим, в квартире и будет слышно, а на природе, возможно, может ее и не будет слышно. Вот эта стойка элемент ставится значит, под лапки. Вот. У некоторых, я смотрел, ставится вот сюда. Вот. Как бы в саму грудь, здесь крепление. А так, мне кажется, так будет эффективнее и будет чуть-чуть повыше, когда будете устанавливать. Сейчас найду батарейки, оставлю батарейки и посмотрим, как она работает, как она живет. Ну, так вот, друзья, она выглядит в собранном виде. Единственное, что надо будет фиксировать сами батарейки потому что внутри болтаются некоторые люди делают подсоединяют аккумуляторы там 6, 6 вольт по моему ставят вот их намного хватает я думаю также сделаю говорят что на сутки хватает и по работе по работе моторчика люди говорят правду что его не слышно вот реально его практически не слышно вот я сейчас включил вот такой вот махакрыл в таком виде будет работать вот, ну реально его не слышно вообще если только вот так прислушаться то будет слышно а на расстоянии утка его в любом случае не услышит то есть вот, домашних условиях даже вот так вот а, насколько батареек хватать будет я не знаю придется запасаться покупать батарейки а, если сейчас заказывать аккумулятор не успеет прийти конечно до открытия охоты придется запасаться несколькими пачками батареек ну выполнено как бы нормально посмотрим насколько покажет себя вот этот махакрыл с нами будет еще один человек который поедет у него тоже махакрыл я только не знаю какого качества и какой фирмы китайский или оригинальный Uh, в общем, оригинальный, намного стоит дороже. Uh, вот этот в своей цене, в принципе, подходит. Ну, нормально, посмотрим, как он будет себя вести. Ну, как я и говорил, что охотники говорят, что очень привлекают селезня. Ну, я еще, конечно, не знаю, какое расстояние будет от пульта до этой утки, насколько он будет брать. Ну, я буду проверять это в самом процессе. Ну, все, друзья, на этом буду с вами заканчивать. Ссылку оставлю в описании под видео на такой махокрыл. Ставьте комментарии, если, может быть, у кого-то такое уже применение есть. Э, расскажите в описании и оставьте комментарии к видео, э, как вы его используете. Вот, оставляйте ссылки, как вы его дорабатываете. Я посмотрю, я делаю для себя выводы. Э, Где-то, может, что-то, какие-то доработки нужно сделать. В общем, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ну и всем счастливо, всем пока, до следующих рыбалок и охот.